Здорово, этот человек, я кайфую Наверное, так как и вы, от качества Видеозаписи сейчас У меня тут появился свет, я настроил лепку Все круто, но пока что 30 FPS До 60 еще руки не зашли Поэтому извините, скоро будет 60 FPS. Ну типа, видишь, так делаю, руки что-то, блять Не успевают за собой Ближе ко вкусному сегодняшнему ролику А будет реально вкусно, потому что Мы откроем не один не, не один, Надеюсь, даже не два самых дорогих Кейса на скинбоксе, вот этого Ну давай туда, два кейса вот так сделаем и Магия монтажа, магия монтажа, и в момент кейса вот так испар... Блять! О! Вот так вот испарились! В предыдущем ролике мы открыли только лишь один самый дорогой кейс на скинбоксе, сегодня их будет больше Надеюсь на вашу, вашу, вашу лайки и поддержки Кстати, ссылка на сайт и промик на пополнение будет находиться в прикрепе всем, кому интересно Никого кейсы открывать не призываю Ролик исключительно развлекательный! Погнали! Пара-па-па-пам! Скин-бокс! Ну вот, эта вкусняшка, которую мы сегодня долбить во всю будем 48 тысяч. Она стоит на балике 70к. Начнем с бесплатных, что-нибудь он накинет. Надеюсь, по крайней мере, на это. Но перед этим всем скажу, что на скинбоксе есть классная халява. Добавляй приписку скинбокс, ставь на аватарку скинбокса ваш Steam. Ну и получайте всякие приколюхи. Самое классное, это бесплатный ножевой кейс. Но это фарм ножа, а не ножевой. Прошу обратить на вас на это внимание. То есть они дают не открытие ножевого кейса, где 100% нож, а именно фарм ножа. Разница две, и они колоссальные. Я вам об этом говорю. Короче, погнали! Первый бесплатный скинбоксовский кейс. Поехали! Погна! Пранк пустой коробки пранк. Первый кейс выпадает ГОВНО! Ну, нож нам не нужен, кит баш, по-моему это кошки какие-то, если я не забыл Продаем, сразу это нам не надо, открывать можно только по одному кейсу Поехали, сразу второй, открыть бесплатно Тут вот нужно две кнопки, открыть быстро и открыть бесплатно, потому что открыть быстро не хватает, что и логично Метеорит, говно! 38-40 рублей. Сколько она? стоит? 91. Ну, кал, кал, кал, кал, кал, нам это не интересно. Где наши ножи? Кейт? Деваха, давай, навари нож. Ножик нужен, ножик, ножик, ножик. И это и это пол позишн. Кейдж выпал. Кра... А, Мортис! Нормально, пойдет. Кстати, вот про скинбок. Самое, что тут крутое, да, и подписчик писал. Вот это вот халява за то, что ты добавляешь сайт в ник и, собственно, их аватар. И реально, вот я не зря сказал важный момент, что они дают... Dragon Dragonfire пойдет. Они дают возможность открыть не ножевой кейс, именно фарм ножа, Кстати, 900 рублей. Потому что у подписчика сильно прогорело. То есть он прям мне писал, Стас, вот такая проблема. И я ему написал, говорю, бля, друг, я сайтом работаю. Ну, типа, я могу сказать всю правду, как есть. Мне, мне как бы это надо говорить. Я же все-таки ютубер. Азимов, кстати, с пятого кейса. Гуд. Два косаря выпало. Ну и вот, я вам это все сообщаю, чтобы не горело у вас там, где не надо, чтобы горело. Короче, чтобы все было гуд, никакого обмана, я вам это говорю. Я вообще не понимаю, почему меня очень много хейта в комментариях начали накручивать. Вот реально, ради интереса, зайди в комменты. Bloodsport, блядь, пойдет. Ну и убийство подтверждено тоже нормально. Сколько стоит? 2 пойдет. Короче, зайди в комменты, там каждый, наверное, пятый комментарий, ты аферист. И реально вот типа аферист это знаешь такое слово старое да уже потихоньку начинает выходить из оборота из оборота блять ну ты понял и реально каждый пятый комментарий типа ты аферист тот накручивает комментарии не знаю для чего это делать но такие комменты есть ради интереса зайди посмотри комменты причем однотипные я такой ммм круто Ну и если заметить, что это, это накрутка я не понимаю вот зачем мне хейтить я говорю когда мне выдают баланс а когда это говорю пишут типа ой реклама блин а как деньги зарабатывать я могу вообще не говорить что реклама вот знаешь так, 48к, поехали, сразу самый дорогой кейс, не будем, не, давай-ка мы все-таки немного разомнемся на кейсе подешевле, конкретно на Тускане, за 11 тысяч интересно для детей, мы все-таки не ребенок уже давно, поэтому поехали. Ну и вот интересно, то есть, ну, э, раньше до двух, ну я говорил в, на роликах, это не секрет, до 200 убийства, нормально?! Хорошо, до 200 тысяч подписчиков, короче, на рекламу вообще на рекламе, на рекламном канале, да, как вы любите это говорить, а на этом канале вообще не было никакой рекламы а, скрытой, то есть я говорил, когда мне платят, и потом пошли комменты, хорошо было бы, но нет, блин, Максим. На канале не было, 30 река пойдет, на канале не было Никакой скрытой рекламы, и начали писать Вот, типа, мне Драгонлор, помню, на форсе Выпал, и начали писать, типа, ой, реклама А я до 200 вообще ни с кем не сотрудничал С кем работал, говорил, что реклама И, я, и писали, писали, писали И мне реально так сгорело с этого Что я такой, ладно, а разница? То есть, я тогда вообще мало Зарабатывал, на ревках офигенно, но Типа так за рекламу мало, да, сейчас больше Потому что я расскажу дальше, кто еще не слышал Всю правду здесь можно услышать Мне не в лом, и я вам об этом Всегда рассказываю, буду рассказывать Все-таки Хорошо, цена Найс, ну, небольшой минус Ну и вот, потом начал зарабатывать больше Потому что пошла уже скрытая реклама Я говорил, что она есть Я не всегда, когда говорю, это не реклама, это не реклама Это не в 100%, но в случаях 20-30, наверное, 40 Ну, короче, ну не совсем это часто И вот до 200 реально я этого не делал Сделали меня таким люди, которые писали комментарии Типа Ой, реклама, реклама, реклама Я уже даже знаешь, я на тот момент оправдывался Бесконечно, типа ну блять Какая реклама, у меня Прикол в том, что у меня канал он ли по кейсам Ну и всякий фейт, блять, пламя Найс Па, фейт, хорошо, пойдет, пойдет. И всякие раздачи были айфонов, типа, нужно где-то было брать деньги. Я говорил, что реклама, а в остальном делал не рекламные ролики. У меня офигенно шло с рефок. И писали, типа, ой, реклама. И я такой, а что мне снимать, если не кейсы? Но это очень было смешно. И реально, то, что вы видите сейчас на ютюбе, много кто продается. Даже самые, блин, маленькие ютуберы. Только мне об этом не впадло сказать и признаться. Ну, мне реально не стрёмно это сделать. Все... Адекватная часть зрителей понимают, что а как по-другому. Сейчас все пришло к тому, что даже на канале, там знаешь, тысяча подписчиков, он сотрудничает с сайтами и говорит, что это честные обзоры. У меня это пошло с 200 тысяч. До 200 тысяч не было такой истории. Но вот то, что вы видите на ютюбе сейчас, это все благодаря вам. Благодаря тем комментариям, которые вы писали, не подумав. Я стал таким из-за комментариев. Но, типа, мне э, были хорошие комментарии, не спойлю. Пишут, типа, выданный, выданный, выданный, выданный, выданный, выданный. И я такой уже думаю, да пошло вот все на. Ну, реально, пошло все на, потому что с этого очень горело. Ты делаешь честный контент, ты не продаешься, ты разоблачаешь. А тебе потом еще накидывают в жопу. Ну, а, а зачем оно надо? Ну, и да, я на тот момент поменялся. Но сейчас мне и стремно сказать, что на канале такие ролики есть. Я вам говорю, что есть каналы, блядь, с тысячей подписчиков, которые... Работают с сайтами. Реально, прикинь, такая история есть. Сейчас YouTube превратился, я не знаю во что. Ну вот конкретный скинбокс, ссылка есть, я говорю да реклама. В принципе, когда есть ссылка, имейте в виду это в 80 случаях процентов рекламы. И кстати, неплохо было бы зуб тигра он выпал нормально. И вот такие видосы, то есть это контент, да, Skinbox дал возможность контента записать на другом кейсе, потому что его смотрят, но пишут типа, ой, блять, продался. А где мне, ну вот реально, вот к тебе сейчас вопрос, хейтер. Где брать деньги на ролики? На тот же WillDrop я делал честные проверки, я, я прокачиваю подписчиков, отдаю им весь дроп, пишут, это фейковые прокачки. Отдал айфон и пишут, это фейковые раздачи. Ну вот я тебе сейчас говорю, да, что у меня есть ролики, в которых я говорю, что это не реклама, но это реклама. Мне не в Падлу было бы сказать про айфоны, но я их также раздавал честно. Также и здесь, где брать деньги на контент. Мы сейчас начали, мы, фу, я уж себя мы называю, совсем поехал человек, скажите вы, и будете правы. Вот здесь падение говно, это кал, это, это определенно кал. Ну и вот такая вот история, что реально пишут даже на э, прокачках аккаунтов, типа, ой, фейк прокачка. И я такой сижу, и такой, знаешь, типа, чего? Ну как? Ну а как для вас записывать контент? Ну неприятно. Пожалуйста, не пишите. Мы, кстати, все. <с> Инвестиции прогорели. Но, тем не менее, там фейт выпал. Очень нормально было. И зуб тигра долбанулся. Короче, не пишите такие глупости, потому что мне обидно с этого. Ну реально, даже когда прокачки ты делаешь, блин, рандомных великий демон, давай прям с завода. Рандомных людей выбираешь. Качаешь инвентарь и тебе вот так втыкают туда не, не пальцем, а именно пасюном. И обидно. Не пишите. Я хочу плакать. Человек Больно на это смотреть комментарии, я читаю. Азимов, блин, но ну, у нас все, инвестиции реально себя не... прогорели, короче. Вот такая тема, и по поводу рекламы канала, она нужна. Честные проверки на канале, они остались, они есть. А последняя честная проверка... Удар молнии, блин, нормально! Пойдет, пойдет. Хорошо. Последняя честная проверка, я не знаю, в коммент, но... Э, там, получается, сейчас должен был выйти топ. Именно... Блять, хорошо. Именно топ дорогих кейсов, и перед этим, по-моему, вилд записывал. Если не ошибаюсь, там честная проверка. Да, там была честная проверка, я показал, что у меня скины в инвентаре лежат. Вам что-то не нравится? Фейт, блять, нормально! 86 тысяч пойдет. Давай поехали, дорогой кейс. Короче, ну, ребят, не несите чушь, потому что... Ладно, мне уже, я уже прожженный, я уже пропиженный, если... А мы так выразимся, почему нет? Не пишите такие вещи ютуберам, которые только начинают. Потому что из-за именно... Блядь, хорошо! Два фейда! Найс. Nice. Именно из-за таких комментариев по типу балик выдный то 7, Они продаются. Поддерживайте их. Реально, вот если видите, чел там сделал три ролика, у него 80 подписчиков. Да мать его, это самый честный open кейсер. У него 80, даже 80, 20 подписчиков. Он делает open кейсы. Это, сука, самый честный open кейсер на ютюбе. Реально, поддерживайте такого человека. Не надо говорить ему там, что балик выдный и так далее. Просто мотивируйте, говори, Бля, друг, делай честно. Главное, делай честно. И говори, что реклама. Я за эту идею-то пил. Я за нее топил, топил, голос сорвал. Но потом я, и помню, сделал разоблачение на хардплее с фактами. Ко мне пришли в меня помидорами тухлыми закидали. Ну и да, и я поменялся. Но я об этом сейчас вам говорю. Надеюсь, вы это, блядь, цените. А мне вот выпал нормально. Вот. Ну, элементарно скинбокс. В ближайшее время хочется сделать честную проверку, закинуть... Блядь, да какая ж ты хорошая-то, Извините, что ору. В ближайшее время хочется сделать честную проверку скинбокса, залететь с подписчиком на 20 тысяч рублей. Да ну что ты говоришь-то, блядь, нормально Слушай, я а хорошо, в прошлом ролике так не дропало Здесь, кстати, на этом видосе подкрутки нет В принципе, скинбокс, по-моему, шансы не ставят Хотя это глупо, они заказали рекламу, шансы быть должны но в предыдущих роликах, блядь, посмотрите Я там в минуса уходил, то есть может быть э, Здесь все будет. Ни админ не могу утверждать Рекламу всегда, когда заказывают, всегда Ставят шансы, но здесь, конечно, вопрос, какого Хуя я один кейс там могу открыть? Сайт Ты что, юморишь или что? Кайф Поэтому, ребят, вот такая тема, реально, вот э, Мы записываем ролик 14 минут, там, не знаю э, С нарезками, там, может быть 10, меньше, но я вам рассказал всю Правду, и, блядь, вот прям сейчас по приколу Зайди в комментарии, там пишут такую хуйню Обидную, реально, блядь, ну мне обидно Мне очень обидно. Рассказываешь правду, тебе пысюнов в попу втыкают. За что, непонятно. Ну и вот из-за таких уродов э, не хочется, не хочется делать честный контент. Потому что ты рассказываешь, а все такие, ой, бля. А чё, ну как бы, ребят, поддерживайте. Меня уже не надо поддерживать. Начи поддерживайте начинающих ютуберов, которых 20, которых 80. Подписчиков, им это реально от вас нужно Если смотрите, ну, знаете просто блять почему показывают, не хватает баланса Вообще, выбило, блядь, не авторизировано Ну, возвращаемся к сайту Самое вот, то, что у меня наболело Это часто у меня всплывает, знаешь С интервалом там в месяц Кстати, ну да хуйня, ну надо, нужно больше окуп Я хочу все-таки дейл выбить, блять отсюда Каждый месяц бывает на накипит И я вам все это высказываю Я рассказываю, как я живу на этой платформе И как это делаю Блин, я очень сильно надеюсь, вы это, вы это цените не знаю, говорит ли кто-то еще это или нет, но я делаю так, я делаю так, как есть. Вот Ну тот всю правду рассказал Разоблачители могут пойти нахуй Я в одном ролике сделал сам на себя разоблачение Но мне не впадло Не, не перестанете из-за этого меня смотреть, да, пожалуйста Ладно, все. блин, возведем к ролику Ой, сколько лишней болтовни Но зато правду про весь вам ютубер Ютуб э, рассказал Поставь лайк <с ph> <Jasäk> Надеюсь, надеюсь, бля, заработал Ладно, X-ray фейт выпал что это оно? 118 У нас 118 тысяч Давай-ка мы вообще апгрейд посмотрим, как здесь заходит Балансом можно? Вроде никто не запрещал Роскомздрав не запретит Simple Dimple, puppet Squish Короче, поехали. Я сейчас это, наверное, как дед, да, сказал. Simple Dimple, puppet Squish Ой, бля, точно, вот балансом. Да, короче, поехали. 57%? Нет, давай даже вот так вот сделаем на половинку. 24. Нет, 24 это жестко. Во. Тебе тоже неинтересно. Че у нас 49 тысяч? Давай соточку попробуем долбануть. На балике останутся еще деньги на кейс. Поехали. 49%, попробуем. Ножик, хочется по апгрейдам пройтись. Но, к сожалению, они по мне прошлись, а не я по ним 68 тысяч Слушай, давай-ка, но ну, я хочу, чтобы они еще сюда кейс подороже добавили Мы открыли по факту все Давай пробуем еще что-нибудь, элитная сборка Все дорогие кейсы в этом ролике увидите 60 на 1000, вообще как нехуй Поехали Элитная сборка Нож, неплохо Хорошо! Так, еще один апгрейд. Можно даже ластовый сделать, у нас тут 122 тысячи. А если мы из этого сделаем контракт? Но нам еще один скин нужен, по-моему. Если не ошибаюсь, туда нужен еще один скин. YouTube, Counter-Strike, Global Offensive. Да, фы фы фы фыстренько откроем. Найс. Слушай, а сегодня что-то начало падать. Но я в каждом ролике до этого сливал. Вообще в каждом просто по э э скинбоксу. Уже что-то... С, с КБшкой чуть не перепутал. Короче, сливал, сливал, сливал. И вот она, пожалуйста, начало, начало, на, на, начал выдавать 230к. Бля, что можно на этом ролик закончить? Они а, все прикольные 3D модельки сделали. А что-нибудь можно, что-нибудь заапгрейдить с этой историей? Давай сделаем жесткий контент. Ебать! Вой залям! Жесткий контент, короче, позу орла! Вы ее давно не видели. Я сейчас на пол, на пол экрана эту позу орла сделаю. Так о, вон во, ништяк, вот сюда. Блин, давайте не будем с вами смотреть. И потом откроем и вместе посмотрим. Опгрейд! Поехали! Я не вижу! Я не вижу. Сейчас открою, мы с вами посмотрим. Я не вижу. Так, что, готовы? Раз, два, три, открываю. Да, открыл. Бля, проиграли. Ну, балик выданный, не жалко. Но, тем не менее, контент, надеюсь, завез. Ребят, этот ролик можно назвать разоблачением. Я вам, блин, реально рассказал всю правду. Я редко это, но ну, каждый месяц, да, стараюсь сделать. Поза орла давно не видели. Вот, ну старый человек вернулся, мы топим за правду. Не всегда теперь, но топим. <смех> я реально, бля, я стараюсь. Я стараюсь вам говорить все как есть. И надеюсь, вы это цените просто. На этом все, всем спасибо, это была поза Орла, с вами был Начеловеда. Фу, я какую-то хуйню сказал. Это была поза Орла, человек, всем спасибо, до новых встреч, пока.